Уважаемые коллеги, добрый день. 11.00. Есть предложение начать почти юбилейное заседание Центральной избирательной комиссии. 275 -е. Но это вообще-то круглые даты, конечно. Я даже не понимаю, что у нас происходит, почему мы так скромно отвечаем, отмечаем эту дату. Одним вопросом в повестке заседания. Или мы специально подгоняли повестку вот такого Вопросы? А? а, что время для банкета? Евгений. Евгений Иванович говорит, что время для банкета осталось. Хорошо, я думаю, мы, мы обсудим за пределами повестки. Тогда официальным. Коллеги на повестке один вопрос о кандидатуре для назначения члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Вот, если не изражать, я доложу этот вопрос как куратор избирательной комиссии Санкт-Петербурга, и мы с вами будем иметь возможность по этой теме поразмышлять и обсудить. Есть ли какие-то возражения по повестке дня? Нет. Тогда кто за предложен повестку дня будет? Кто против, кто воздержался? Принято единогласно. А, коллеги, если можно, за пределами повестки, небольшую водную часть я сделаю. А потом мы пойдем уже к рассмотрению этого вопроса. Но моя вводная часть, на в той или иной степени связана с вопросом, который мы рассматриваем. Я думаю, что буду выступать пока без приглашений коллег на ВКС, а то вдруг они после моего выступления или в ходе моего выступления передумают и отзовут свои решения о желании войти в состав комиссии города Санкт-Петербурга, потому что... Мы с вами прекрасно помним все рассмотрения на Центральной избирательной комиссии вопросов, связанных с деятельностью избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. К сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически. И не только на площадке Центральной избирательной комиссии рассматривали эти вопросы, но и члены Центральной избирательной комиссии, работники аппарата, были вынуждены выезжать в город Санкт-Петербург на входе той или иной избирательной кампании. А при этом я бы хотел подчеркнуть, что ну так вот пришлось чуть-чуть а, уйти в историю работы избирательной комиссии не так в город Санкт-Петербурге, не так далеко, а, там, 16-й, 15-й, 14-й годы я смотрел... А, аналитику, которую делали наши коллеги, работающие в Центральной избирательной комиссии, смотрел публикации в средствах массовой информации. И что э, можно сказать по этому поводу, какой можно сделать вывод? Что те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе городской избирательной комиссии, они были характерны и для кампании 2014, -го, компании 2014 -го года. И для кампаний 2016 года, и для 2019 года, и а, по иным избирательным а, кампаниям. На мой взгляд, это может а, доказывать одно единственное, что глубина а, проблем, которые существует в избирательной системе города Санкт-Петербурга, вряд ли можно вот, сказать, что только один человек во всем этом виноват, председатель тот или иной городской избирательной комиссии сменилось 4 председателя. Результат, результат, того, что происходит в избирательных кампаниях один и тот же. Ну назову две цифры, которые подтверждают вот этот вывод, который я сделал. В четырнадцатом году на муниципальных выборах был отказано в регистрации каждому, практически каждому четвертому кандидату на муниципальные выборы. 23% процента граждан не получили возможности принять участие в избирательной кампании. В 2019 году на выборах 20%. Результат один и тот же. Комиссии может быть разные. Я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, конечно, как мне представляется, это личная точка зрения, очень многое здесь в той системе формирования комиссии и в той системе самой избирательной в той, в, той, в той системе самих избирательных комиссий, которые существуют в Санкт-Петербурге. Напомню, что более ста муниципальных избирательных комиссий организуют выборы а, депутатов муниципальных органов власти. Более ста. У нас нет ни одного региона, в столице которого было бы такое количество муниципальных комиссий. И, конечно, здесь нельзя не заметить, что эти муниципальные комиссии формируются и формировались, и сейчас формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. И заинтересованность в составе комиссии, и заинтересованность в результатах избирательных действий этих комиссий, конечно, она не может не проявляться. И мы вот за время своей работы неоднократно говорили всем председателям, которые предлагались на эту должность, приходили на эту должность, мы неоднократно говорили, что, конечно, эта система крайне, некорректно работает. И мы даже нашли решение. Мы предложили избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, губернатору города Санкт-Петербурга прийти к той системе, которая есть в абсолютном большинстве регионов, создать территориальные избирательные комиссии по количеству, которое будет соответствовать нагрузке, которая есть в других регионах. Сегодня в Питере у нас более 60 территориальных избирательных комиссий. Что изменилось? Ничего. Муниципальные комиссии как были, так и есть. И они будут вновь выполнять свою роль раз в пять лет, проводя муниципальные выборы. В промежутках между этими выборами никаких избирательных действий не происходит. Практики нет, учебы нет и так далее и там подобное. Поэтому, наверное, допустимо ожидать, что в 2024 году мы можем иметь результаты такие же, какие имеем сегодня. По результатам избирательной кампании в этом году, в 2019 году, более 200 заявлений в суд направили участники избирательного процесса. Более 200. У нас нет ни одного региона, в котором мы имели бы такое количество заявлений. О чем это говорит? Это говорит о том, что у людей были обоснованные претензии, которые были оформлены в виде заявлений в суд, и а суды их рассматривают. Я не буду говорить о том, сколько удовлетворено или нет, но само количество заявлений говорит о том, что работа с кандидатами, да и с избирателями, которые имеют претензии к избирательным действиям, она, она построена крайне неэффективно. И хотел бы сказать, что вот то содействие, которое Центральная избирательная комиссия оказывает городской комиссии, и оказывала и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, и выстроить систему, которая бы работала не в рамках понятий, а в рамках федеральных законов и регионального законодательства, пока необходимого результата не дали. Я скажу на примере формирования территориальных избирательных комиссий. Формирование вот того количества, более 30 территориальных комиссий сейчас сформировано в городе к тому, что было. И можно сделать вывод, что в составе этих территориальных избирательных комиссий мы имеем людей, которые опорочили. Понимание того члена избирательной комиссии, который, был, который вообще существует и в законе описано, работы в муниципальных комиссиях, к которым у нас есть претензии не только у нас, и они каким-то чудным образом попали в состав территориальных комиссий. Мы увидели некую э, родственность при назначении председателей территориальных комиссий. И это, конечно, тоже до добра не доводит. Поэтому у нас сейчас достаточно сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что сегодня придет, ну, сегодня в смысле, в широком этом смысле слова, не сейчас и не завтра, но в течение какого-то понятного времени, придет новый председатель избирательной комиссии, у кого будет задача попытаться выстроить систему, не придумывая ничего нового. Ничего нового не надо придумать. Есть масса избирательных комиссий, региональных, субъектовых избирательных комиссий, в которых можно спокойно посмотреть, да и закон описывать, нормальную структуру избирательной комиссии любого субъекта Российской Федерации. То, что мы сегодня имеем, избирательную систему в городе, которая точно уже показывает свою неэффективность в течение многих лет, естественно, принуждает нас, вынуждает нас действовать таким образом, чтобы изменить эту систему. И, конечно, наши надежды на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, он будет сопровождаться, он, этот приход, будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать. У нас в 2021 году непростой период э, в городе, большие выборы в законодательное собрание, выборы в Государственную Думу. И мы понимаем, что сегодня в нынешних условиях э, юридическая корректность действий комиссии, чистоплотность в отношениях с кандидатами, неангажированность в интересах той или иной группы, влияние – это основы, которые должны лежать в деятельности любой комиссии. Это основы. Если они не лежат, то мы вновь с вами погрязнем, как погрязни в 2016 году в скандалах, в судах, когда кандидаты жаловались друг на друга, когда члены ЦИК Центральной избирательной комиссии не допускали в территориальную избирательную комиссию, когда подсчет проводился в экстремально быстрых условиях, только бы не вмешался в Центральную комиссии И я считаю, что мы надеемся, что вот с приходом, в состав нового члена комиссии, нового председателя комиссии. Нам все-таки удастся изменить настроение в самой городской избирательной комиссии, где эта разорванность на разные группы, находящиеся под влиянием разных людей, конечно, мешает и, конечно, создает тревогу в преддверии 2021 года. Еще раз говорю, что мы много сил за эти годы положили, пока результата нет. И не помню, мне никто не сказал... Когда в роли председателя комиссии была женщина, но, ну, возможно, у нас будет женщина, составив председателем избирательной комиссии города, и, конечно, мы я всегда говорю про себя лично, что мне приятнее работать женщиной-заместителем. Вот когда на гражданке работал в прошлой жизни, всегда стремился, чтобы заместителем была женщина, потому что они исполнительны, они трудолюбивы, системны, и они не интригуют. Так, как мужчина. Или наоборот. Умеет интриговать так, что получает пользу от этого. Но в любом случае, еще раз я говорю, что очень важно сегодня попытаться в очередной раз нам всем вместе исправить ситуацию, которая даст надежду всем. И кандидатам, которые готовятся к выборам 2021 года, и избирателям, которых не будет сомнений в выборах в результате голосования. Не будет сомнений, потому что все протоколы будут введены вовремя, а не на третьи сутки. Не будут сомнений что в том, что все отказы в регистрации они аргументированы, они юридически правильно оформлены. И я думаю, что вот наш поиск на сегодняшний день кандидатов в состав городской комиссии и поиск на должность председателя комиссии, он сопровождался и тем, что многие грамотные профессиональные люди, не менее грамотные и профессиональные, чем сегодня мы обсуждаем, будем обсуждать кандидатуры, они просто в открытую говорили, что в нынешнем состоянии, в нынешнем видении и в нынешнем, так сказать, многообразии влияний разных групп на работу комиссии город Санкт-Петербурга работать будет очень сложно и есть возможность, что ну, опозоришь себя и опозоришь тех, кто рекомендует. Поэтому у нас большая надежда на кандидатов, которые мы сейчас будем рассматривать, одну, одному из которых мы сегодня, наверное, окажем э, доверие. И я уверен, что все-таки надежда всегда есть. Надежда, она умирает последней. Вот, включите Санкт-Петербург, пожалуйста. Пока я включаю, вот утром почему-то захотелось почитать э, э, песню о Соколе э, Горького. Вот, э, да... «Безумству храбрых поем мы славу». Вот я не впрямую соотношу эту фразу к нашим кандидатам, но на самом деле это смелые люди, которые написали в адрес Центральной избирательной комиссии заявление о том, что они готовы войти в состав комиссии, а при нормальном ситуации, когда звезды сойдутся и претендовать на должность председателя, но это чуть позже, наверное, через неделю. Коллеги, у нас в студии Алла Викторовна Егорова, заместитель председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии. Наталья Валентиновна Чечина, глава администрации курортного района. И Сергей Алексеевич Цыпляев, как у меня написано, пенсионер. Ну, наверное, так оно есть. Мы все. Да, я тоже пенсионер работающий. Надеюсь, и Сергей Алексеевич тоже где-то работает. Коллеги, у нас есть возможность задать вопросы получить на них ответы, я скажу, что по всем требованиям, которые есть в законе, и Наталья Валентиновна, и Сергей Алексеевич соответствуют требованиям члена городской избирательной комиссии. Ограничений у них по этому поводу никаких не существует. Все проверочные процедуры в отношении и Натальи Валентиновны, и Сергея Алексеевича проведены. Они подтверждают, что ограничения которые предусмотрены 67-м законом по кандидатам в состав избирательных комиссий, не существует. Есть понимание того, что за ними имеется хорошая история, не скажу кредитная, да, но хорошая история. Есть общественные организации, которые поддерживают, в данном случае, Сергея Алексеевича. Его предложила общественная организация ⁇ избирателей Санкт-Петербурга ⁇ там название более длинные, но я позволю наблюдатели. наблюдатели, то есть, извините, наблюдатели Санкт-Петербурга. У Натальи Валентиновны есть свои рекомендательные письма, а у нас есть возможность задать им вопросы, и я надеюсь, мне не нужно будет дальше продолжать хвалебную речь в адрес наших кандидатов. Да, Александр Николаевич Куликин, член Центральной избирательной комиссии. Спасибо, спасибо большое, Николай Иванович. На самом деле, я обращаюсь к претендентам, к кандидатам. Хочу сказать, что вот за 4,5 года чаще всего мы обсуждали, разговаривали, бывали, ездили в Санкт-Петербург. Причива языцах были ИКМО. Вот. И я хочу задать вопрос Наталье Валентиновней. Ваше отношение вот к процессу, который сейчас идет, передачи полномочий муниципальных комиссии действующим ТИКом а, знаете ли вы цифры, сколько и куда перешло и расскажите пожалуйста о своем курортном районе а, с точки зрения КМО, сколько их и будут ли передаваться в ТИКе спасибо да, Александр Николаевич подчеркнул что с точки зрения КМО а не рекламы вашего курортного района а то он сейчас прям соберется на Сапсан и поедет покупать недвижимость спасибо. не было, говорит, ни разу это, это претензии, да? Ладно. Наталья Валентиновна, вопрос понятен, да? Да, понятен. Да, да. Добрый можно, день. Так. Николай Иванович, Александр Николаевич, поздравляю вас с 275-м заседанием комиссии. Что касается курортного района, то у нас 11 муниципальных образований, соответственно, было 11 КМО. Одно ИКМО передали полномочия ТИКУ. Это поселок Солнечная, поскольку там в 2015 году сложили полномочия депутаты. КМО планировались досрочные выборы. КМО было очень много претензий со стороны городской избирательной комиссии. Была Избрана но, но, новый состав э, ИКМО внутригородского муниципального образования поселок Солнечное. В конечном итоге э, в 2019 году э, организацией занималась территориальная избирательная комиссия. А, но э, судя по тем задачам, которые поставил Николай Иванович, судя по тем нарушениям, которые существуют, и для того, чтобы не было никакой зависимости избирательной комиссии от... Э, местной администрации или от муниципального совета, муниципального образования. Безусловно, моя позиция такова, что эти полномочия должны выполнять территориальные избирательные комиссии. Ну, насколько я понимаю, что сегодня в городе уже существует 34 территориальных избирательных комиссии, к которым Николай Иванович к составу предъявил некоторые претензии. И будет формироваться еще 30, но, ну, собственно, наверное, это одна из основных задач, которая будет стоять перед городской избирательной комиссией. Что касается в целом выборов в курортном районе, где я оказывала содействие в течение многих лет, пока была заместителем главы и главой администрации, то жалоб со стороны избирателей практически не было. Была одна жалоба по поселку Комарова, но суд отказал в удовлетворении исковых требований. Была кассационная жалоба, где решение суда Зеленогорского было оставлено без изменения. Что касается выборов губернатора, то не было исковых заявлений в суд. Было 4 или 5 обращений от избирателей, которых не было в списках. В списках но они поступали либо в городскую избирательную, либо в территориальную избирательную комиссию количество процент избирателей, которые принимают участие в выборах в курортном районе, он никогда не был маленьким. В общем-то, последние годы от трех до шести процентов избирателей больше принимают участие, чем в предыдущие годы. Спасибо, Наталья Валентин. Вдоль Турины. Спасибо. Да, пожалуйста, Евгений Александрович Шевченко, член Центральной избирательной комиссии. У меня тоже вопрос к Наталье Валентиновне. Микрофончик и, поближе. И хотел бы тоже тему курортного района продолжить. Тему курортного района хотел бы тоже продолжить. В прошлом году практически во всех муниципальных образованиях были выборы в Санкт-Петербурге. Вот в курортном районе во всех ли муниципальных образованиях были выборы, и как вы оцениваете их со стороны, с точки зрения работы тех избирательных комиссий, которые на территории района работают, с точки зрения состава комиссий, с точки зрения их работы? Ну и ради интереса, сколько избирателей в курортном районе, если помните такие цифры? Спасибо. Да, пожалуйста, Наталья Валентин. Да, в курортном районе небольшое количество избирателей, 45, Но ну это я говорю на июнь 2020 года, 45 860 человек. Еще раз повторюсь, что у нас 11 муниципальных образований. Опять возвращаемся к поселку Солнечное, там сложили досрочные полномочия депутаты с тем, чтобы выборы провести во всех муниципальных образованиях. Поэтому прошли одновременно во всех 11 выборы. Были некоторые вопросы к избирательным комиссиям муниципальных образований, но они решались в период подготовки, а в момент проведения выборов ни нарушений, ни жалоб никаких не было в курортном районе. Ну, что касается членов... И КМО, там достаточно профессиональные люди работали много лет, поэтому, хотя обучение, безусловно, оно должно быть, поскольку меняется законодательство, меняются требования, поэтому, конечно, обучать необходимо, и в этом смысле, безусловно, роль тиков она будет более значительной, серьезной, Здесь можно будет обеспечить и большую легитимность выборов, и нечестность, и открытость, и так далее. Наталья Витальевна, если можно, продолжим вопрос. Сейчас, А вот 11 муниципальных комиссий, и были выборы, и я приводил цифры, что общий отказ в регистрацию по субъекту очень высокий, 20%. Мы считаем, это, конечно, цифра запредельная. А как в курортном районе сработали ПИКМО? Большое количество отказов было в регистрации. У нас не было отказов в регистрации. Вообще не было. Вообще не было отказов в регистрации. Мне трудно с трудом вериться. Но это, конечно, тогда какое-то исключение из картины общей по Санкт-Петербургу, отсутствие отказов в регистрации. Но это, это информация такая, позитивная. Даже я не знаю, Другое дело, это... что могли бы быть... ага. могли быть какие-то провокации, когда приходили без одной минуты, например, до окончания работы комиссии. Э, такие тоже э, были моменты, но поскольку еще минута оставалось, поэтому заявление принимались. Спасибо, Наталья Диловна. Да, пожалуйста. Николай Владимирович, пожалуйста. Спасибо, Николай Иванович. Я хотел бы обратиться к Сергею Алексеевичу. Если позволите, у меня вопрос будет достаточно пространный, Сергей Алексеевич. Ну, ответ уже на ваше усмотрение, да, он может быть любой. Ну, вот так уже получилось, что в общем, в публичном пространстве я должен констатировать, что последние 35 лет я достаточно внимательно, насколько это возможно, в информационный век наш, наблюдал за жизненным путем Сергея Алексеевича Цепляева. И не только потому, что я так же, как и многие, отношу себя, что называется, образно говоря, к птенцам гнезда Петрова, но также и потому, что те вехи, которые отражены в биографии Сергея Алексеевича, они отдаются резонансно и в моей, в общем, душе. Такие слова, как физический факультет Ленинградского государственного университета, государственный оптический институт имени Сергея Ивановича Вавилова, вот я вижу, что Сергей Алексеевич реагирует. Да? Ну, вот так получилось, что да, вот человек со сдвигом там, на 2-3 года шел по тем же жизненным ступеням, по которым двигался я. И, конечно, я не мог не наблюдать, а с увеличением коммуникативных способностей значит, это становилось все более легко. Одно дело было следить за народным депутатом СССР от ВЛКСМ. В конце 80-х, начале 90-х. Да? Ну а потом, конечно, находясь уже в Москве, следить за тем, как развивается деятельность уполномоченного президента по Санкт-Петербургу. Ну и далее, я напомню коллегам, что не так давно на завершающем заседании научно-методического совета при Центральной избирательной комиссии, где... Сергей Алексеевич выполнял организующую такую функцию. Да, мы имели возможность значит, слышать его выступление. Ну, вот, как ни парадоксально, лично мы с ним никогда за руку не здоровались. Поэтому я стараюсь сохранить объективность сегодня. Но, Сергей Алексеевич, вот. Все-таки я хотел бы, чтобы вы позволили задать такой, довольно, наверное, щепетильный вопрос, потому что он касается именно последнего перелома в вашей биографии. Я напомню коллегам, может быть, они не так внимательно отслеживали эту ситуацию. Вы последние пять лет работали деканом юридического факультета Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. И, в общем, конечно, я знаю, что коллеги, когда вы, в общем, изучали вашу кандидатуру со всех сторон, на это обратили особое внимание. Тем не менее, значит, я обратил внимание на то, что, будучи, несомненно, общепризнанным интеллектуалом, кандидатом физико-математических наук, а я всегда подчеркиваю, что человек, знакомый с математикой, любое дело выполнит лучше, чем человек с математикой незнакомый. Но, тем не менее, у вас вот э, в документах э, э, диплома о юридическом образовании не оказалось. Тем не менее, э, с этого года обязательным условием для э, выборов не только деканов, но и преподавателей Академии стало условие альтернативности. Выборы были объявлены в июне этого года. Ну, надо сказать, что в мае, по-моему, да, или вы отметили юбилейную дату в своей жизни. Тем не менее, вы подали документы на конкурс на следующие пять лет. Этот конкурс должен был состояться 27 августа. И вот 25 августа средства массовой информации Санкт-Петербурга, все как один, значит, вышли с такими заголовками. Сергей Цыпляев уходит из ранг ГС, освобождая путь к месту декана, экс-председателя уставного суда. Декан Юрфака покидает свой пост из за сужения идеологического коридора в ВУЗе. И вы в своих публичных объяснениях назвали э, ну, в том числе такой аргумент, что э, не только в институте сужается идеологический коридор, но и во всех институтах общества формируется запрос на идеологическое единообразие. И вот э, так сказать, эта ваша э, аргументация послужила основанием для отзыва документов что стало полной неожиданностью для коллектива института и э, помешало провести альтернативные выборы. 27 августа ваш возможный конкурент на этих выборах без безальтернативно был избран деканом юридического факультета. Ну вот я специально так это все разжевал, чтобы было понятно, э, Почему у меня вот возникла определенная настороженность в связи вот с возникшей ситуацией на прошлой неделе? А как я понял, вы 14 ноября написали заявление о согласии представить вашу кандидатуру в Центральную избирательную комиссию, уже зная, что как раз у вас будет здесь альтернативная ситуация, и знали, кто станет вашим возможным конкурентом. Тем не менее, вот, значит, ваше, ваше действие, оно оказалось вроде бы по мотивации прямо противоположным тому, что вы совершили в августе этого года. Ну вот я просто прошу вас прокомментировать, значит, эти свои мотивации настолько подробно, насколько вы сами сочтете это возможным. Спасибо. Спасибо, Николай Владимирович. Слова про физмат прям вот. Спасибо, Николай Владимирович, благодарю вас за вопрос и отвечу на него. Ну Первое, я никогда не боялся альтернативных выборов, начиная со времени выборов народных депутатов СССР, где был колоссальный конкурс на те 75 мест, там претендовала несколько десятков, я бы сказал, тысяч кандидатов. И тем не менее мы проходили эти выборы и неоднократно приходилось участвовать в всевозможных выборах. Что касается выборов на пост декана, то они продолжались с января, когда они были объявлены, до августа. И за это время просто утекло довольно много воды. Надо сказать, что я для себя размышлял, как вести себя в дальнейшем, поскольку основная работа на факультете мою проделана. Факультет за это время вырос в два с лишним раза по количеству. Вместо двух магистратур пять открыт дополнительный специалитет под названием «Правовое обеспечение национальной безопасности». И в целом факультет сформирован и стал ведущим самым крупным факультетом Санкт-Петербурга. Пятилетний срок – это достаточно хороший большой срок. Это, во-первых. Во-вторых, я то, что вот вы сказали – и эти аргументы я, собственно, и высказывал за эти время проведения конкурсов, который назначался, откладывался, снова назначался, снова откладывался. Довольно много успело поменяться, в том числе и в подходах. Поэтому я могу сказать, что... Я благодарен организации под названием «Наблюдатели Петербурга», которая в третий раз предлагает мою кандидатуру на пост, на пост члена избирательной комиссии нашей городской. И меня, собственно говоря, вот подвигло поучаствовать в том, что и в конкурентных выборах, ровно та ситуация... Что город, к сожалению, который я родился и вырос, оказывается постоянно объектом серьезной и обоснованной критики со стороны Центральной избирательной комиссии. И возникает такое ощущение, что вот мы никак не сможем сформировать там 14-15 человек, достойных, честных и упорных людей, кто в состоянии будет провести выборы на высоком уровне, так, чтобы за Санкт-Петербург не было стыдно ни вам и ни нам. Вот, наверное, я бы дал такой ответ на этот вопрос, и могу сказать, что конкуренции, и не боюсь, и считаю, что это одно из главных условий того, как должно развиваться дело. Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, пожалуйста, Антон Игоревич. Спасибо, Николай Иванович. Я тоже с кандидатами особо не знаком, хотя Сергей Алексеевич действительно у нас был в Центральной избирательной комиссии и э, участвовал в работе экспертного сообщества. Я открыл интернет по той причине, что мало вас э, знаю. И вот, собственно говоря, один из заголовков э, в одном из СМИ. Следующий. Оппозиционер Сергей Цепляев замечен на тайной встрече в шведском консульстве. Можете пояснить, что это такое? Да, спасибо, Антон. Да, Сергей Алексеевич. Первое. Да, отвечу. Я могу сказать, что это, конечно, высокое звание оппозиционер, но я, наверное, его не заслужил. Я всегда отличался своей позицией. Иногда она совпадает с тем, что высказывают представители разных органов власти, иногда нет. Но это всегда моя позиция, я не готов формулировать свои подходы по принципу «либо я всегда за, либо я всегда против». По поводу тайной встречи, это, конечно, хорошее измышление соответствующих журналистов. Поскольку по характеру своей работы, декан юридического факультета, я и как человек, который отвечал в ученом совете нашего института за международные контакты, я, конечно, проводил встречи, с, в том числе и с представителями разных генеральных консульств. Это моя нормальная, обычная работа. Невозможно бессмысленно искать здесь черную кошку в той комнате, в которой ее нет. Спасибо. Евгений Иванович, пожалуйста, Калюшин, член центральных избирательной Иванович, у меня к вам вопрос. Может быть, это покажется юридическим кретинизмом, но ясно, что из этих двух человек предлагается не только в состав комиссии, но и в дальнейшем на председателя. На председателя у нас может предлагать только член Центральной избирательной комиссии, кандидатуру по нашим положениям. Из вашего выступления я так и не понял, вы сразу двух человек предлагаете, члены комиссии, или, или как? Вы дезавуировали ту записку, которую аппарат подготовил, что Сергей Алексеевич, в общем-то, незаконно выдвинут с нарушением законодательства. Кто из членов комиссии выдвигает вот этих... В состав комиссии городской или, или мы только рассматриваем рекомендацию со стороны наблюдателей Санкт-Петербурга и, как вы сказали, что есть рекомендации со стороны губернатора, но у нас, правда, их нет. Этих рекомендаций. Спасибо, Евгений Иванович, за вопрос. Мы вчера достаточно подробно на предварительном заседании рассматривали эту ситуацию и пришли к выводу, что в данном случае есть порядок, что состав комиссии свои предложения формирует центральная избирательная комиссия, основываясь на собственном своем понимании, и никакого дополнительного приема заявления она не осуществляет. Прием заявлений осуществляет губернатор города Санкт-Петербурга, который объявил дату завершения приема заявлений в начале 16 числа, затем продлил своим распоряжением до 22 числа. То есть туда, в этот состав, могут предлагать другие организации, коим не запрещено. Но по закону, если вы помните, 67 закон определяет порядок формирования избирательных комиссий субъектов, в котором четко прописано, что один член избирательной комиссии в состав, в данном случае городской, и от президента и от Заксобрания в обязательном порядке назначается по предложению Центральной избирательной комиссии. Сегодня мы пытаемся реализовать свое право и предложить губернатору кандидатуру для назначения в состав городской избирательной комиссии. Вчера же мы на предварительном нашем заседании пришли к коллегиальному мнению, что допустимо и в соответствии с законом и в соответствии с регламентом поручить мне как куратору избирательной комиссии города Санкт-Петербурга предложить обе кандидатуры по которым к нам напрямую что в принципе не запрещено поступили предложения и я сегодня воспользовался и нашим коллегиальным правом и законом и регламентом и предложил две кандидатуры для рассмотрения альтернативного из которых мы с вами выберем одну и предложим ее губернатору для назначения в состав городской избирательной комиссии. Что касается вопроса по кандидатуре на избрание председателем, это вопрос будет позже после того, как у нас будет введен в состав городской избирательной комиссии, наш коллега, которому мы предложим, и мы потом с вами еще раз на заседании центральной избирательной комиссии отдельным вопросом рассмотрим. И если вы поручите мне потом сделать предложение, я его также сделаю. Если кто-то другой будет делать, он воспользуется правом предложить кандидатуру, а члены ЦИК коллегиально рассмотрят и коллегиально примут решение. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Нет. Коллеги, у нас две кандидатуры. Мы достаточно подробно, на мой взгляд, что вообще мы обычно стараемся избегать столь подробного вот рассмотрения вопроса. Но мне кажется, мы это сделали абсолютно правильно. Я не вижу нарушений юридических, что мы рассматриваем две кандидатуры альтернативные. И мы вчера же вместе с вами решали, что после этого мы перейдем к рейтинговому мягкому голосованию, а потом по победителю мягкого рейтингового голосования мы уже проголосуем за то или иное постановление. Два Проекта постановления у нас есть и в поддержку кандидатуры Натальи Валентиновны, и в поддержку кандидатуры Сергея Алексеевича. Поскольку у нас э, есть два кандидата, я предлагаю проголосовать в алфавитном порядке. Цепляев Алексей Сергеевич. Кто за то, чтобы поддержать его кандидатуру? Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три. Я четыре. Еще? Нет. Четыре человека. Кто за то, чтобы поддержать кандидатуру Натальи Валентиновны? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Спасибо. То есть мы сейчас имеем победителя мягкого рейтинга голосования. Я тогда выношу на ваше рассмотрение проект постановления Центральной избирательной комиссии, проект, в котором фамилия Натальи Валентинны и в котором предлагается... Внести эту кандидатуру для назнач... губернатору города Санкт-Петербурга для назначения в состав городской избирательной комиссии. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один воздержался, все остальные за, в том числе и я. Коллеги, Наталья Валентиновна, ну, я пока это такое промежуточное решение. Вас поздравляю. Сергей Алексеевич, вам спасибо за то, что приняли спасибо. участие в заседании Центральной избирательной комиссии. Ну, у нас коллегиальный орган, вот такое решение, но все равно спасибо, и мы считаем на самом деле вас человеком, который находится в позитивном таком составе экспертного нашего сообщества, который на самом деле всегда объективен и корректен, и в оценках, и никакой ангажированности мы никогда не наблюдали, ни при работе в Нессе, ни при общении, которое бывает у вас под на круглых столах, которым, как правило, руководит Оксана, вот по этим очень сложным проблемам, которые нам удается всем обсуждать и решать. Наталья ну Спасибо. мы с вами тогда еще встретимся. У нас собеседование перед тем, как проходит заседание. Аппарат вас известит, когда у нас будет заседание Центральной избирательной комиссии. И вам нужно выбрать, ну по крайней мере, день-полтора, чтобы приехать сюда и пообщаться с членами Центральной избирательной комиссии, выслушать их предложения, замечания, составить более глубокое мнение о вас. Коллеги, есть какие-то замечания по, по заседанию? Нет. Тогда всем спасибо. И, до, видимо, до следующей среды планового заседания повестку моя Владимир формирует. Повестка, наверное, будет достаточно широкой. Мы надеемся. И мы тогда с вами рассмотрим вопрос и по Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии. Если к этому времени Губернатором будет принято решение. Спасибо, коллеги.